Пусть день начнется с доброты, С улыбки доброй или слова. Советы тут весьма просты. Ты подари добро другому, Ты просто руку протяни Тому, кому нужна поддержка. Кого-то нежно обними, Кому-то просто дай надежду. Согрей людей своим теплом, Как чаем сладким, шоколадкой. И знай, когда-нибудь потом Добро вернется бумеранка пусть день начнется с доброты и выйдет солнышко в ненастье, и этим самым, друг мой, ты в мир принесешь немного счастья.